Первое такое вот направление – процессный консалтинг, когда происходит обследование, изучение предприятия, когда мы заходим на новый объект и пытаемся разобраться, что же там с точки зрения ТАИР работает. Высшее руководство любит сейчас тему дорожных карт, поэтому из таких вот обследований рождаются обычно проекты развития ТАИР на несколько лет. У нас есть своя эталонная модель бизнес-процессов, то есть мы знаем, как выглядит идеальная модель процессов, то есть как от описания оборудования можно получить бюджет на его обслуживание и ремонт, ну, самым коротким путем, самым правильным путем, то есть какие процессы нужно реализовать, чтобы это получилось. Соответственно, каждому процессу есть документы, регламент, методические указания, которые позволяют людям, ну, собственно, почитать, как выстроить процесс, как его правильно использовать.